Мы продолжаем и сейчас рассмотрим еще один механизм в рамках реализации настроек прав доступа пользователей в системах 1С в современных. Это механизм настройки пользователя. На самом деле это не что иное, как механизм задания значений по умолчанию для пользователей, которыми заполняются вновь создаваемые элементы справочников и документов. Вот и все. По логике вещей ясно, что мы эти значения по умолчанию привязываем всегда к конкретному пользователю. Давайте посмотрим, как это реализовано в системе. Вот у меня открыта система э, под пользователем «Администратор». И давайте посмотрим, где технически реализован механизм настройки пользователей. Раздел «Администрирование», «Пользователи и права». Находим нашего пользователя «Администратор». И вот здесь у нас есть ссылка Настройки пользователя. Вот именно здесь мы и задаем значение по умолчанию для конкретного пользователя в разрезе магазинов. Обратите внимание. У нас сейчас в системе только один магазин. Мы можем в системе вести несколько магазинов, и для отдельного магазина мы имеем техническую возможность задать отдельные значения по умолчанию. Получается, что у нас значения по умолчанию задаются в разрезе пользователя и в разрезе магазина. Поставим себе задачу. Зададим для пользователя администратор, для магазина номер 1, значение по умолчанию поставщик. Давайте для начала убедимся, что сейчас никакого значения по умолчанию для администратора в системе нет. Хотя мы и визуально наблюдаем, что у нас не заполнена настройка соответствующая. Ну, Давайте мы попробуем создать какой-то новый документ поступления от товаров. И мы видим, что значение реквизита поставщик не заполнено. Хорошо. Давайте добьемся того, чтобы оно заполнялось по умолчанию. Пусть у нас поставщиком для пользователя-администратор. Пусть будет контрагент-розничный покупатель. Понятно, что это нелогично, но нам э, для наших целей вполне достаточно. Итак, давайте мы запишем эту настройку. И для чистоты эксперимента... Мы перезайдем в систему под пользователем администратор. Отлично. Мы зашли в систему и попробуем теперь создать новый документ поступления товаров. Отлично. Мы видим, что мы решили поставленную задачу. У нас Значение по умолчанию для поля «Поставщик» заполнилось. Задача решена. На данной теме все.